Здравствуйте, дедушка. Слышите меня, да? Здравствуйте, мальчик. Да, слушаю, и вижу. О, а, ну, я вижу, что вы в очках. Да-да. Че, как у вас дела? Как новый год отметили? Хорошо. Что делаете тут а вы откуда я с москвы слушайте это правда что россия отводит столицу за уралом туда челябинск кто вам сказал не ну я вас спрашиваю ну это правда вывод ну нет, вот нет нет. Ну нет. вы москвич, да, Правильно. я поэтому обращаюсь к вам за помощью. Сегодня прошелся по Красной площади, все на месте, все так же елка стоит, все стоит. Кортеж с президентом проехал, все нормально. Не, ну тут говорят это Скобеева или кто там говорят, что украинцы могут, э, то есть ударить уже близко, это 600 километров до Красной площади. А, могут ударить там каким-то, я знаю, беспилотниками или там каким-то хренями. Не долетит, не долетит, не долетит. Я... Так а до Ангельска как это долетело? Я служил в этом ракетные войска, разбивается сразу. Да Ангельса, да, ну долетело. Чего? не, не, не, не улетели. Не углядели. Бывает такое, бывает. И с вашей так, стороны же так, много так, бывает. Так, и так, и так, смотрите. Зачем вы... Смотрите, так тихонько они тихонько, не... А можете тихо говорить, руками не шутить. А то начинаете нервничать. У вас давление поднимется, а потом вам споры вызывать еще надо. Дайте номер. На всякий... Не доглядели, и так до Москвы могут и не доглядеть. А... Так что и до Москвы могут пропустить... А... Ну это вы так думаете, не беспокойтесь, да в Москве точно не пропустите. А скажите, скажите, ты чурка или русский? Я же не спрашиваю, ты хохол или кто? Я я хохол. Отвечайте, что вы хохол. Я хохол. Хохол, я же говорю, я хохол. Я русский. А что такое чурки, знаете? Ну ты похожа на чурку, а не на русский. Чурка что означает, знаете? Это спрашивайте у русских, спрашивайте. Они, они знают, кто такие чурки. У, ру, у россиян спрашивайте. Вот, вот видите, вы... вы...